Уважаемые коллеги, два часа приступим. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, из 25 депутатов Совета депутатов города Барабинска на сегодня 9 месяцев сессии у нас присутствует 21 депутат. 4 отсутствует. Согласно пункту 24.9 регламента работы сессии является правоумочная. Какие будут предложения? Кто за то, чтобы открыть сессию? Прошу голосовать за, против, поддержался, принято идет. Уважаемые коллеги, ну как всегда, у нас период между сессиями прош... э, от депутата отметили день рождения, у нас Грамотина Наталья Сергеевна отметила свое день рождения, давайте поздравим. <клышленный сессия> так, для ведения сессии нам необходимо избрать секретаря сессии и счетную комиссию. Какие будут предложения по кандидатурам? От Алексеевича, кто за то, чтобы избрать секретарем в сессии Акуна Семеновича Алексеевича, не прошу голосовать кто за, за, за, за против, принято счетную комиссию, ну давайте грамотно, Наталья и Зимкин, Калина Саналимовича. Нет возражения? Нет. Кто за данные кандидатуры, прошу голосовать за, против, не держался, принимается. Уважаемые коллеги, на рассмотрение новости проект повестки дня девятой сессии, в проект имеется у вас всех электракт, кто за то, что принять данный проект повестки дня за основу, прошу голосовать. Кто за против? Воздержался. Принимается. Изменения дополнения будет повестки дня. Ставим на голосование в целом. Кто за то, что принять данный проект повестки дня в целом, прошу голосовать. Кто за? Против. Воздержался. Принимается. Ну, один у вас вопрос? О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатуры на должность главы города Барабинска, Барабинской района Сибирской области, утвержденное решения Совета депутатов города Барабинска, Барабинская района Сибирской области от а 27.10.22.065 об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Барабинска, Барабинского района Сибирской области и формирование конкурсной комиссии. Уважаемые коллеги, <coughs> в совет депутатов поступило заявление о Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Барабинска, Барабинская района Сибирской области, председатель Совета депутатов города Барабинска, Барабинская район Сибирской области, и своего нового секретаря конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Барабинска, Барабинская района Сибирской области, заместитель главы администрации города Барабинска, начальника управления делами Шугина Вячеслава Валерьевича, заявление. Уважаемый Сергей Владимирович, 3 числа. 3 ноября 2020 года мне стало известно, что в конкурсе на должность главы города Барабинска, проведение которого назначено 9 декабря, имеет намерение участвовать мой родственник. Этот человек не является государственным или муниципальным служащим, однако является моим родственником. В связи с этим считаю необходимым выйти из состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города Барабинска, Барабинска района Сибирской области для неизвестного возникновения ситуации конфликтов интересов. Вот такое извинение 3 числа поступило к нам в Совет депутатов. И мы с вами должны удовлетворить его, нести изменения в состав конкурсной комиссии. Уважаемые коллеги, у вас Сергей, удар, Сергей не? подожди, у нас получается два вопроса. Первый вывести, вывести а второй вести да. два. Да. Вы правильно? Это пункт два пункта. В одном ну, два пункта. Да, пункт. два, два решения да, мы да, приняли. Да, да, да. Почему-то одно, одно, одно решение, два пункта здесь будет вывести? Продить. Мы, мы, мы сначала же выводим, выводим, а потом вводим. вводим. В, решение, два пункта, В одном решении, но мы рассматриваем С два вопроса. Айтем, а что вы меня путаете всегда? Я ничего не пойму. Уважаемые коллеги, у вас на руках есть проект решения. Уважаемые коллеги, на руках есть проект решения. Не решайте вести сессию. Подождите, мы одновременно. Выражаем, выводим и выводим, выводим. Да, выводим, выводим. Одним решением. Артёмов, я сказал, не мешать, Я вам делаю замечания. Я еще раз говорю. Я вам сказал, не мешайте вести я сессию. Вы У, вас Вы мешали, одним решением, У вас на руках проект решения. Здесь один пункт вывести, второй вести. Что непонятно. Одним решением. Одним решением. То есть мы голосуем за одно решение. Одновременно вывести, одновременно вести. Мы сейчас голосуем за основу. В основе будет уже написано вывести. Вторым будем голосовать по персоналу. Ну, два голосования Два. Но ну, ну, вы да, я пытаюсь. Что, надеюсь, что у меня будет, я не дошел до этого. все непонятно Не дошел. Но... Уважаемые коллеги, ну, у вас что, слушаем, связаны, мы мы коллеги, на руках мы, есть проект с решения. Уважаемые коллеги, на руках есть проект решения. Просто Шуркин заявление, он же здесь присутствует. Может пояснить просто, в чем с чем связано? Я же зачитал заявление. А кто подал он еще не подал, намеревается подать. Подождите. Намерения и мысли намерения не являются. Петр Иванович, ну, человек написал, написал, Но Но я не Да я не против, я, я согласен. Это его желанию, он хочет вы. Мы обязаны удовлетворить, да. мы да. можем препятствовать. Я с этим полностью согласен. Я, То, что я сосед же сосед. об этом говорил давно-давно. Скажи с чем связано? Да я считаю, кто, что. Кто является его не родственник? Константин <смех> может... Александр Александрович, я, я, я могу вы пояснить, с чем связано. Встань, пояснить, волос, скажете, что действительно я могу пояснить, это связано с тем, что мне стало, вы стало вы известно, вы что будет в конкурсе участвовать мой родственник. Кто? родственник? Ну вот все, что я могу пояснить. Может будет, может, не будет. Он уже намерен, может у меня какая нравится <связывается> кто то есть ну, как бы, Желогов, для не меня не для не меня не это не сюрпризом было я выйду тоже если... О О, он, он, он, он, он. я говорю для меня это сюрпризом в принципе было потому что я не знал такого <связывается> потенциала да, среди родственников но когда узнал я решил нужно нам это сообщить в тот же день потому что ну здесь возможен конфликт интересов на мой взгляд я а если он не выйдет то не подаст и ну Нет, не если, не если он не подаст, да, тогда конфликта интересов не будет. Но если меня вывести из комиссии, конфликта интересов в любом случае не будет. Подаст, не подаст, неважно. Скажите, пожалуйста, Вячеслав. Да. А вот а, то, что было на предыдущей сессии, вам, ну как бы вас ну, предлагали как бы изначально в конкурсную комиссию, на тот момент вам не было известно в Нет. То есть, позже стало, да? Ну, разумеется. А <плодинга> если б нет, тогда это было известно, я бы Сразу пошли. Конечно. А, а зачем мне конфликт интересов? Конечно. То есть это никак не связано то есть, с Романом Валентиновичем, правильно? Или Роман Валентинович? Нет, а не является вы... вопрос. Нет, мы не являемся. Уже... Хорошо, Спасибо. Еще вопросы будут? Уважаемые коллеги, у вас есть на руках проект решения. Выступление. выступление есть выжимание? Где первым пунктом? А ты у Конечно. Конечно, хорошо. Желающие выступить есть? есть. Пожалуйста. пять минут. Конечно. Как без выступления? Ну, конечно. Если регламент предусмотрен. А вы же не можете нарушать? Пожалуйста, пожалуйста. Или вы а У вас есть минут. Вам я понимаю, вам не нравится выступление. Но... То есть? То, что сказал э, в качестве обоснования заявления Вячеслав Валерьевич, ну это так, знаете, да, абсурд и ни о чем. Хочет или не хочет, может или не может, может а пойдет, вопрос, не что? пойдет. По существу почему он складывает полномочия? Вот мое глубокое убеждение, это связано с Романом Валентиновичем, я так говорил, незаконно. И я полагаю, здесь велись и консультации, ну, скорее всего, доктор чановских юридических наук. Юрист тут у нас. Давайте без оскорбления. Я бескормить. никого не оскорблял, я наоборот вы, возмутил. А это ваше личное мнение, вы не имеете права его выражать, понятно? А вы не перебивайте выступающих. А вы не а, ну. оскорбляете А вы а доктор юридических наук. Это ваше личное мнение. Я так фамилию не назвал, сразу для себя все высказал. Понятно. Поехали дальше. Совещались, совещались там и пришли нет, к логическому нет, завершению. Нет, Потому что... Да что ты будешь делать? Где вы взяли меня? Артём, по, по существу вопросов. Ваши доводы не нет. нужны никому, не интересно ваши доводы. Что вы там Я как депутат имею право свои любые доводы ну, высказывать. А относительно... вы, вы будете вопросы, на кухне дома доводить. Это да. а вы будете на кухне там доводить. Вы как, как уважать обязанного Правильно, правильно. Присутствующие перебивают. Я даже фамилию не назвал. Понимаете? А вы сидите, все на себя воспринимаете. Значит, Надо вы. Здесь. Юморите вы. Юморите вы, когда превращаете в цель. Вам говорили, что это незаконно. Я сейчас обращаюсь к Совету депутатов. Ваши действия, я сразу сказал, незаконно. Вот Иванов вот это не опубликовал последнее мое выступление. Непонятно по какой причине. Когда я сказал, что опустили Барабинский район депутаты районные. Понимаете? Сделали то, лишили права голоса. Вообще лишили, они могут не, прис, не присутствовать. Это не опубликовано. И я сказал, что Совет депутатов, я сейчас к вам обращаюсь, понимаете? Принял незаконное решение. И это с периодичностью идет, почему Шульгин ушел. Только из-за этого. И вы все здесь прекрасно об этом знают. Здесь нет никаких доводов. Здесь все, все обосновано. На законных основаниях я все обосновал. И вы приняли незаконно. И когда-нибудь вы примете такое решение, когда вас возбудят. Дело. У нас есть прецеденты. На целые советы возбуждали уголовные дела. Это связано с незаконными решениями. Понимаете? хоть одно дело. Подскажите. Давайте начнем. Ну, давайте начнем. В частности, перечислим. Когда здесь совет принял убрать, не стреляя Артем Иванович из Совета депутатов, пошел в суд. Какое решение было? Ну-ка, напомните мне. Артём Иванович, вот Это единственный случай. У вас система, дорогой мой! У вас система. Вы откроете свое отчет, где написано прокурорских представлений. Там, понимаете, Совет депутатов утыкан как ежик прокурорскими представлениями был. С периодичностью. Что такое прокурорское представление? Это незаконное решение. Я говорю, рано или поздно вы придете к этому. Я просто вас предупреждаю. В результате страдает население я города вопрос, от ваших незаконных я решений. Вопрос, я бы вопрос. как население то, страдает? От ваших незаконных решений. Ну подскажите, как это ну, страдает население. А ну, вы, о вы о чем? Вы а о чем? Вы о чем? По земле, по, по земле, по переселению. По Существует ну, дело замечаний. Существовало. Вы задали вопрос, я вам отвечаю, как. Если тут ну, рассказывать, не надо час давать угу. времени. Поэтому, коллеги, он написал, надо было это сделать просто раньше, когда здесь предлагали. Хотите участвовать в Золотом локоне? Пожалуйста, сидите там в комиссии. Ну, это никому не вредит, никому не мешает. Но здесь вы не можете. Если бобров выставился бы, вы не можете Я же это объяснял Все элементарно просто И не надо было людей оторвать от работы Еще куда-то дергать, не очередную сессию проводить Можно было решить все гораздо проще Сложить полномочия и, и все Но этого не было сделано В результате мы опять собираемся Одно по одному решаем туда-сюда здесь Жирное пятно, рыбу заворачивали, играем по-новому Пластинку перевернули, по новому Но зачем? Когда можно было все решить проще. Я же к этому вас призываю. Зачем вы все усложняете? И это происходит периодически. Это система уже. Потом начинают кого-то обвинять, еще кого-то. Там неправильно, тут у нас в этой стране неправильно. Неправильно исходит от нас, коллеги. Принимать надо решение. Относительно шульного. Короче, если вы думаете, что мне доставляет удовольствие каждый раз выходить значит, и вещать с этой трибуны, это, пожалуй, последняя и, наверное, единственная возможность доводить мнение жителей, избирателей до вас, и чтобы вы знали, что происходит. Вот, что, касается, значит, что касается предложенного вопроса сложения полномочий, все прекрасно помнят, если кто-то не посмотрел сессию, можете пересмотреть. Изначально говорилось о том, что Вячеслав Шурдин не может принимать участие, потому что ну, бобров пойдет процентов, и здесь сомнений никаких быть не может. А, значит, в связи с этим понятно, что мы примем сложение полномочий, но это такой, знаете, небольшой урок для.. для для нас и для нашей администрации о том, что вот так вот необдуманные какие-то действия делать не стоит. Я, конечно, с удовольствием выслушал Вячеслава на предыдущей сессии про золотой локон, вот, про то, что он может в конкурсах участвовать. Значит, выслушал сейчас про то, что родственник какой-то то ли пойдет, то ли не пойдет. Но на момент написания его заявления, собственно говоря, конфликта интересов не появилось. Если бы, значит, его родственник бы действительно принял решение, то уже конкурс объявлен, поступило бы такое заявление о конкурсе, ну и факт участия родственника в конкурсе бы подтвердился. А, вот. а намерение, то есть, ну, ну, я не знаю, может, у кого-то есть намерение в космос полететь, ну, там, я не знаю, там, или там еще что-нибудь там такое сделать интересное, это всего лишь намерение, вот, это не факт. Поэтому то, что Вячеслав Шургин сложил в себя полномочия этой комиссии, это логично, потому что тогда бы последствия оставления его в конкурсной комиссии значит, имели бы необратимый эффект для того кандидата, который, ну, скорее всего, до Нового года будет утвержден вами. вами утвержден. Значит, поэтому, по их логике, они сделали, как бы, ну, с точки зрения правовой, ну, вроде бы как все правильно, появилось некое заявление, некий родственник, которого никто не знает. Вот, поэтому, уважаемые коллеги, я, я еще раз хотел бы поговорить о, о будущем Барабинска и о будущем этого конкурса. Ряд вопросов, которые сейчас есть, я перед следующим голосованием хотел бы задать по поводу созыва этой сессии, то есть насколько соблюден рекламент и устав нашего Совета депутатов, потому что здесь тоже возникает ряд вопросов. Которые, на которые, может быть, нам придется вообще еще одну сессию как бы, назначать, может быть, через неделю, может быть, там, через две. Вот. Поэтому, э, Вячеслав, э, как бы, удачи вам в вашей работе. Хорошо, что у вас есть такие родственники, которые хотят... Я радуюсь, <св> что Спасибо. в Барабинске хотя бы кто-то хочет создать альтернативу нашей действующей администрации. Честь и хвала вашим родственникам. Ждем их на конкурсе. Я проголосую за вашего родственника. Еще желающий есть Сергей Серьезно, у вопрос. Да, а комиссия да. сформирована, насколько я понял? Да, сформирована. Он был секретарем? Да. да? да Уважаемые коллеги, у вас на руках есть проект решения. Кто за то, что приняет данный проект решения за основу, прошу голосовать. Кто за? Единогласно, да? Согласно. Против, воздержался, принято. Уважаемые коллеги, второй пункт ⁇ вести в состав конкурсной комиссии. По персонале я предлагаю вести в состав конкурсной комиссии Петяна Егорьев Евгеньевича. Еще будут кандидатуры? Да, будут, да, Значит, предлагаю вести в состав конкурсной комиссии. Я на предыдущей сессии предлагал, что Муланчи не стреляет. А вот, значит, его в состав конкурсной комиссии. Еще кандидатуры будут? Да. Шлыков Алексей Владимирович. Един а Еще Ты будут шуководили? кандидатуры. Я, бережу, я сочувствую Нет. Уважаемые коллеги, голосуем по мере поступления предложений. За то, чтобы сказать... меня, а выступления будем слушать. Какие выступления? Уже были, вы были? выступления. Где вы были по первому вопросу. такие вопросы. У нас одно, одно решение. Два пункта. Артем Давайте не будете. Как кандидат, не кандидат, как кандидат, я как выставленный кандидат хочу, я могу выступить, рассказать. Пожалуйста. Расскажите ну, вы, вы, о не, не О себе рассказывать. О себе рассказывает. Вот смотрите. У вас три минуты. Шургинаж мы вывели, мы приняли. Три минуты у вас. Приняли решение. Вот теперь смотрите. Вот это вот о внесении изменений в состав конкурсной комиссии. Я посмотрел это положение, здесь ничего подобного нет. Ничего подобного вообще нет. Это не прописано в положении. Здесь есть куча невозможности исполнения обязанностей членами комиссии, назначенными советом Дебилда, участия членов в конкурсе по отбору кандидатур на должность, главы поселения в качестве, неправомочности состава комиссии. У нас комиссия правомочная, 5 человек. Шульгин ушел. Все. 5. Мы не можем никого теперь назначать. Их осталось 5. 3 на 2. Все. Теперь Кутепов может выставлять своего кандидата. И до свидос поет администрация. Роман Валентинович, до свидания. Прощай. Мы не можем. У нас нет в положении вот этого вот внести изменения. Мы приняли состав комиссии, утвердили. Он сложил. Комиссия правомочная. Все. Калейбов. Все. Комиссия правомочна. Пять человек правомочна. Все. Они уравняли шансы. Я рад. Теперь глава района может выставить своего хорошего кандидата. Это незаконно будет, если вы сейчас в этом несение изменений. Нигде не предусмотрено. Она способна решать любые вопросы. Это комиссии. Понимаете? Вот сейчас, если раньше мне надо было идти в суд, я Шульдину сказал по одному вопросу. Если Бобров выставится. Только тогда идти. Сейчас можно сразу... В положении вот это не прописано. Коллеги, понимаете? То, что вы сейчас примете, это незаконно. И можно сразу идти в суд. И я обращаюсь к прокуратуре. Этого нет в положении. Комиссия правомощна решать любые вопросы. Она сформирована, их пятеро. Они могут выбирать кандидата. Вот куде бы сейчас выставить своего человека и все. Три на два попандос называется. Все. Поэтому, коллеги, мы не можем принять, вести нового члена. Я предлагаю этот вопрос не принимать. Вывели и хорошо, слава богу. Ну. Вот и все. Этого нет в положении, не прописано. Внести изменения но туда. Но это тоже уже повторяйте третий ну. раз. А вам и надо повторять. Вы что? Потому что вы потом вас... опять начинаете. Вот У меня все. Спасибо. Это решение не незаконно. Вы не кандидат. кандидат. Я, по кандидатам я кандидат, да. ну, пожалуйста, принимайте. То, что сейчас сказал Тима Иванович, я переведу на менее эмоциональный язык. Вот, он говорит о том, что ну, то есть у нас, допустим, в совете 25 человек. Да? Вот, у нас были случаи в предыдущем совете, когда человек умирал. Ну, то есть, тем не менее, совет работал. Ну, то есть, и способен принимать любые решения до определенного, до, до проведения выборов. Вот. Но ну, это если, если это кратко. Вот, поэтому то, что сказал Артем Иванович, то есть, ну захотел уйти Шургин, ну просто, него там будет участвовать, ну и ладно. Комиссия, собственно говоря, пять человек есть, ну и пускай эта комиссия работает. То есть, а смысл какой нам вводить туда а, Петина, ну то есть, тем более, там, я вот говорил по поводу Зинченко, а, что у него есть аффилированность СМУК ЖКХ, у Петина есть тоже определенные там, ну, там, родственные подряды какие-то, да, строительство, и так далее. Поэтому здесь тоже есть определенное, скажем так, я говорю про, про этого кандидата, есть определенный конфликт интересов, который юридически очень сложно проследить, но ну, я его готов доказать, значит, возможно, даже в суде. Поэтому предлагаю то есть, этот вопрос э, снять с повестки э, по э, значит, выбору кандидатов и значит, э, закончить э, сессию на это. Спасибо. Все ваше. Уважаемые коллеги, ну, Константин Евгеньевич и Артем Ильич, всегда, будет заблуждение. И вас, и население. Но, да, я, нас, я не перебивал вас. Же, я, да, я не перебивал вас. За... читайте, как слушайте, положено. Случайте 4.4. Случай невозможность, исполнения обязанностей членами комиссии. Назначаемым Советом Депутатов участие члена комиссии в конкурсе по подбору кандидатур на должность главы поселения в качестве кандидата, неуправомочности не состава комиссии. Совет Депутатов назначает состав в соответствии с пунктом 4.2 положения. 4.2 комиссии формируют Советом Депутатов в и, и состоит из 100 членов комиссии. Половина членов комиссии назначается Советом Депутатов, другая половина главы брается советом. То есть мы формируем... А нам Уважаемые коллеги, не водите, зубушки, коллег, не водите, не улыбайте, все, все прекрасно понимаете. Я улыбаюсь, сидите, улыбайтесь, потому сразу, что вы, вы лучшие депутаты и населения нашего города. Не прав, не Уважаемые коллеги, коллег, у вас того, проект решения. Я назначил персональный, голосуем вам в порядку поступления. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы назначить состав конкурсной комиссии Петина Егора Евгеньевича, прошу Я голосовать, кто за 7, 8 восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, Кто против? Воздержавшийся. Раз, два, три. Ой, нет, я буду. Четыре. Так, было 14 да вообще да. кто за то что призывает состав функции комиссии не стреляет тему ламович кто за раз два константин так мы вводим все таки а, может, значит я за кандидатуру с учетом да. вашего первого По голосования. пусть будет вводит выводи у нас кто за один два почему два против Артем. раз два три четыре Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать. Воздержавшийся. Раз, два, три, четыре, четыре. Кто за то, чтобы ввести в состав конкурсной комиссии Шлыкова Алексея Владимировича? Кто за? Раз, два, что? три, четыре, пять, пять, шесть, да? я пять начинал. кто руки тогда выше тот понимаете? 4 5 шесть против так раз два три 4 5 шесть семь восемь воздержавшиеся раз два три 4 5 пять Итак, у нас по результатам голосования 14 голосов на бал Петин, Егор Евгеньевич, и он побеждает. Кто за то, чтобы принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Руки выше только поднимайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Четырнадцать. Против? Один. Воздержавшийся? Раз, два... 4, 4. да? 4. Решение принимается. Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Сессия является открытой.